И здравствуйте, дорогие друзья! С вами Deadpool 1355 и Шедл. И, мой... и мой друг Шедл. Не перебивай меня. Окей, okay, Сегодня... задорал. Сегодня мы будем играть в новую при новую игруху под названием... Warfame. Я уже забыл название. <свес> мы это скачали, это онлайн игра. Как видите, я уже прошел обучение. Так, мне не нужен Марс, да скорее Меркурий вылезай. Это... Ладно, так. А, лагай. А, твой... на... Твое настоящее имя, можно говорить? Нет, конечно да. Окей. Короче, начинаем со второй миссии, окей? Давай, Димас! Mm -hmm. Да, конечно. Сейчас, <свистит> Люди, я без съемки немного покачался. Что у меня Ой, канал. вообще без съемки Ну, мы с ним, короче, одну миссию прошли. И не обсуждайте название моего канала, подумайте, или я как-то откуда снял, а? А вот и мой дружба. Не умею класть меч. Как ты, прокач... как ты его покрасишь? For... Я сказал, за второй. Я mm -hmm. ну, надо... да, ты... э, еще не шепотом. Идем. Ну, в принципе, нормально хоть так. Да. Забыл контейнеров, он остался. Кстати, покажи этот да. да. Какой кнопки? Shift пробил. Вот Отличный паркур, красавчик. Окей, надо будет еще тихо, тихо. Надо будет показать еще э э э стейл, стейл. Понял, блин, дима, я хотел сделать. Смотри, как ты не можешь сделать. Какого черта? Я поменял, что вот nice Кстати, Илья на аж. Ты с другой стороны курсор показываешь. На Аж. А. Нет, английскую Аж. Как у меня выменить? Меня, а. а. меня кто-то мочит. А. а, вот так Леви будет. Погнали. Ты не видишь, кто меня стреляет? Как вы вижу? Я иду к тебе, блин, я застрел. А подлагиваю из-за этой съемки. Куда, Я видел, как ты на месте. Ходьба на месте. Прис, да. прис. Прис. Приз. Ну ты понял, короче. Я уже подскальзирую. Здесь иди за мной. Ты можешь что-то нервнорум неправильно сделать. А, ну Тихо. конечно. Тихо. Не, я, я могу сам сделала. могу что-то неправильно сделать. А я могу сделать долго! Да не надо, пожалуйста. Так что лучше меня контролировать. Согласен. А то он скажет, как покрасить печень. Угу. Качать игру и, по... и пишите к вам в комментарии. Можете даже написать свой скайп, мы можем с вами поиграть. Mm -mm. Офигенская игрушка, я вам отвечаю. Или лучше э, мы напишем скайп в описании. Keep going. On ну, да. Ссылочку я тоже оставлю в описании. Если только не забуду, а то всегда забуду, чего я. А, ты был. Ты молодец. Я уже подумал, мы с первой миссией yeah. no. ты что, Почему вы оптимирован? Не я. А кто? Я что ли? Нет, она сама. Мы ж типа артефакт забрали. Вот Меня подожди, а. Свою направо. Запалили насентилизацию не пришлось выключать. а, -а, -а гунгал теперь можно да? да было. Уфи, можно ого, я только что сальтуху сделал. в Прыж... психоманию можно? что? психоманию уже можно? нет еще, врагов мало. зараза. не так как у нас в первый раз ах да, мы проходили сначала одну миссию. Я так легко давай, О, у меня седьмой уровень, плюс здоровье. О, ты ж, креативный фига у тебя. <плодукт> Автоматишка. Я тебя убил. всем убил. <плодукт> не будь бордой. Я не бордой. Я не тебе. Ладно. Не будь бордой. Я, кстати, не туда побежал. Я, я к тебе сейчас приду. Опа! Давайте я... Давай, теперь сзади! А, не, я а! уже меня знаю! Ты скажешь, если тебе положу! Да уже положу! Красавчик! Не, меня, меня, Ого, мне. Мне показалось, что мне 50 топ дали. Илья, можешь, можешь включать звук? внутреннюю ошибку мы извиняемся за вот так вот окей я к тебе подсоединюсь а, нажми а...